Всем здорово, открыл три кейса с наклейками, и мне выпал нож за 4К. Но знаешь, когда тебе такое выпадает, ты уже понимаешь, что... Ну, что-то не так, и включили подкрутку. Я уже продал этот нож, просто по той причине, что мне нужно было сделать превью, и открыл еще немного кейсов. Вот превью, которое с я ее сделал. Именно на вот эти бабки, поэтому... Ну, все ровно, здесь не нужно писать, что с балансом что-то не то и так далее. Перед роликом скажу, сайт я не рекламирую, спокойно могу сказать, что это говнище, ни в коем случае не открывайте, есть дроп самый плохой сайт, из всех, что есть на данный момент. Но кто открывает, можете использовать промики, они на 40%. процентов. Просто суть в том, ну, я получаю процент с вашего пополнения. И потом мне вообще можно ролики записывать без депа, плюс Изик включает подкрутку. Ну, в общем, промики на 40, на 35 я вам показал. Вводить или не водить, ваше дело. Ну, если открываете, то 40% процентов приятный бонус. Ой, сейчас говна выслушаю. Кстати, очень много говна льется по поводу дропа. Ребята пишут, что типа, ой, ты подсаживаешь всех там и врешь. Блин, ну я же говорю, мне включают подкрутку. Таких шансов у вас на Аккаунти не будет. Реально очень весело. Читать такие комментарии, конечно. Ой, а мне вообще сегодня включили, или нужно было нож выводить? Есть, конечно, вопрос. Ну, что-то. А, вот смотри, что-то красное, дорогое выпало, Я уже, знаешь, подрастраиваться начал. А Вангану за 5000 дропнется. Его. Ой ой, ой ой ой ой Азимов. Ну да, это где-то 5-7 тысяч. А, 6, вообще неплохо. Ну, вот чисто он ганул. Давай, 10 изи тайных. Обычно, когда включают подкрутку, первым делом, конечно, стоит сходить на изи тайны, но оно выдает. Ой, сейчас бы не сглазить. И хотя, смотри, а второй игрок выпал, м может стоить денег в хорошем качестве, если будет 3 тысячи Ну, в принципе, мы то на то и получили. То есть потратили 3К и получили плюс-минус 3К. 6 тысяч на балансе. А мне повезет, если есть подкрутка, дропнется нож. Если нет, ничего не выпадет А там, по-моему, вообще просто мусор какой-то упал. Ну, будем надеяться, все-таки, что сегодня что-то вытащим. Но начинается как-то все очень тухло. Хладнокровный, кстати. Ни разу у меня отсюда хладнок хладнокровный не выпадал и мы ушли в минус. Давай еще попробуем 5 кейсов. Блин, но оно должно выдавать, по логике. Потому что я как-то кейсов-то не открывал много, я открыл чисто, чтобы превьюху сделать. Давай еще фастом попробуем. Блин, ну 300 рублей, это что такое? 198 остается. По логике, если есть, оно должно окупить. Ну, что то изи тайны прям совсем нет. Я очень сейчас офигею, если ничего не дропнется. Выпало на 4К скинов и нормально. Ну давай, мне повезет. Нужно как-то бустон что-то совсем все криво идет. Даже по факту только один нож с наклеек выпал. Но он выпал с наклеек, и я такой, типа, о, новый ролик. Так, а, здесь поток информации. Давай. И неон не неон может дофига стоить. Это хорошо, подожди. А, что-то... А поток информации за 30 тысяч? Вот с этой валютой я немного не... По... А как? Блин, ну я, я не знаю, это -ка, это М ка за 30 кусков. Лишь бы она не вывелась. Ну, типа... Она забирается. Блять. Может мы не примем? Ну, типа, если мы не примем, ну, 30к, мне больше столько не выпадет. Сейчас посмотрим, в принципе, что по шансам. м за 30 тысяч ролик идет 3 минуты. Куда я этот видос выпущу? Ну давай пробуем еще изи тайные. Не, ну он сейчас сливать, по идее, должен. Он выдает, блять, что происходит? Блядь, м за 3. Нет, я в такую хуйню. А как ее продавать? Мне вот реально интересно, как эту м продать. 30 тысяч М-ка, она-статрековская или какая? Бля, ну, ну типа. А чё за хуйня с изи-дропом, блядь? А, нет, если сейчас еще 10 изи-ножей выпадет, это будет прям пиздец. А что творится с изи-дропом? Бля, это самый ебанутый ролик за последнее время. Ни одного ножа, но оно и понятно, типа, блядь, что за хуйня? Оно дальше продолжает выдавать. Если мы сейчас откроем, мне повезет, блядь, мне реально повезет. Сомневаюсь, ну нет спойлеров. Блядь, да мне больше ничего не выпадет, эмка за 30 кусков. Ебать, ну, я скажу, сайт говно. Вообще шлак, ебаный, не открывайте тут. Не нуар. Сколько, блядь, но ну он мог быть дорогой. 2 2000 получили, заебись, радоваться надо. Где эмка, блядь, принять трейд? Что это за эмка нахуй? Она статрековская. Охуеть. Бля, а сколько она на тейме стоит? Короче, в стиме была последняя продажа этой эмки за 45 тысяч. Продажа была 20 декабря, а сегодня у нас, по-моему, 20-ая. Да, 20-ая, блядь, 45 тысяч. Ебануться! Пальцы гнутся. Что за хуйня? Блять. Ну, мы, мы ее принимаем. Сто процентов я и через Steam даже продам. Блять, ну это ебнутая хуйня. Я сомневаюсь, что ее купят на TM. Блять, тут тысяча убийств. Ебать. Езедроп, ты ебанутный, блядь. Ты не тому подкрутил, нахуй. Это что за пизде? Это, блядь, ну с кейса наклейки? Не, это пизда, это пизда. Бля, я даже готов сказать, что это охуенный сайт. Не, ну это, конечно, смех смехом, но, блядь, ну это реально. Вот они специально так, блядь, делают, чтобы потом говорили, что, ебать, реклама проплачена. Чисто засирают. Подожди, там какой-то новый кейс был, блядь. Ну вот мне сейчас интересно, оно еще меня будет покупать, если да, я реально охуею. Там какой-то, по-моему, новый кейс с пандой или что-то было, блядь, где-то видел. Ну, где-то пандовский кейс был. Или я ошибаюсь, или я, блядь, затупил. Ну, там где-то кейс типа с пандой или с кем. Да нету, по-моему, его. Бля, ну подожди, а что еще есть из дорогих кейсов? Похуй, пул Мне, если сейчас пизданётся какой-нибудь нож, ну я реально охуею. Ролик хотел записать без матов. М-ка за 45 тысяч. По факту, блядь, ну без депа и не пиздёшь. Она а реально, ролик без депа получился. м за 30 тысяч. Блядь, с кейса за 500 рублей. Я в такую хуйню, ну вообще не верю. Еще и оно, блядь, оно продолжает выдавать. Нет, ну вы сейчас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 Вот чё бы вы ни говорили, я понимаю сейчас, как это все выглядит. Типа, бля, ну такой хуйни давно не было. Я, я сейчас немного болею, эмоции особо нет, ну блядь. Ну это жесткая хуйня, нет, при... А ебать оно ну, дай! Кот красный, да ёптво... А что за... Ебать, нет, ну пока оно выдает, Не, мы будем крутить, хули нет или нет, когда да. Я хочу изи ножи сейчас открыть. Там, по-моему, всего два тайных выпало. Это, по-моему, проеб максимальный. Там два тайных это пизда. Ну блять, ну, ну что это за пиздец? Что за помойка? тысячи. хуй с ним. Если мне сейчас выпадет из, с изи ножа изи нож еще, это будет ебать, разъеб. Нету сполеров, блять. Ну если еще нож. Ну там эмка дальше за 7К стайна выпал, надо было выводить. Я не знаю, что я проебался. Я же понимаю, что она больше ничего не будет выдавать. но, блять, изик. Ты ебнулся. Ну, это пизда, пацаны. Торет реально разъеб. 39 рублей. Поднимем, блядь, с 39. 9 что-нибудь. Если сейчас еще поднимем, я охерею. А а, ролик вышел на 7 минут. Блин, ну я его по-любому выпущу. И, наверное, в ближайшее время... Что, блядь, бульдозер. <клёх> блядь, из дроп короче, ошибся с подкруткой. Они не тому врубили подкрутку. Ну это, это просто пизда. Смотри, он, он продолжает же, блядь, выдавать. Ну он тут как-то еще на тайном хуй знает, на, на похуях. Ну смотри, 35 рублей, Да. Вот есть кейс за 190, блядь, но 100, 200. Заебись. Нет, мне нравится, если каждый ролик будет такой, я даже буду говорить, что изидроп это самый охуенный сайт. Не, ну вы бы так же делали. Ну, блядь, при... нет, это прикольно, это приятно, нахуй. Подарок на Новый год от обменов, заебись. Давай попробуем этот, дигл коронный, а э, по похоронной открыть. Я просто сейчас, я, я реально в охуе. давно такого не было, до такого ни разу не было с такого депа, блядь, на изидропе. Типа, горячий кейс, я чуть не скликнул 970. Блядь, сайт ебанулся, короче. Прикинь, ролик не выпустить нахуй, нет, но ну это, это невозможно не выпустить, это, ну это, это ебать, это контент Бля, ну окей, забыли про эмку, хуй ты про нее забудешь, честно говоря Окей, да, 2к, блядь, заебись Не, давай дальше так выдавай, мне нравится, я, я-то пооткрываю Ну-ка давай проверим, подожди, вдруг микрофон нахуй не слышит Давай, издроп самый охуенный сайт в мире Нет, хуйня, сайт говно, короче, не открывайте Блядь, тысяча Смотри, у нас, короче, полторашка есть Если изи тайны откроем, он нам даст что нибудь денег отсюда? Там чаша кому-то Упала. Бля, а что за хуйня случилось? Не, ну типа, я просто В такое совпадение азимов. Здравствуй, блядь Сколько ты стоишь? Давай Азимов оставим, да ну нахуй, я хоть что-то хочу забрать, я понимаю, что он мне сейчас тупо будет брить, мне это нахуй не всралось, ну реально, то есть он сейчас просто мне нихуя не будет выдавать, я хоть Азимов отсюда заберу, я не жадная хуйня, ну как бы, ну все, не, он, он, блядь, не выдает, короче, Азимов забираем, похуй, запросить, 2600, ёпта! Блять, ну. Не, ну я рад, короче. Реально. Просто, блять, м прямо с завода. За 44 тысячи. На пике она сколько стоила? 78, блять. Не, ну это жесткая тема. Сломанный клык, блядь. Они причем смотри тенденцию, они любят эти м выдавать. У меня 200 трековских. 2 с Изика, но одна закаленная, одна, блядь, прямо с завода. Трейда, кстати, так и не пришло. Они объебали нас нас часом, блять, там. Да там скоблы что-то еще тянуты, что за день-то нахуй? Не, ну. 30, 30 рублей я бы сейчас каблу открывал давай армейку блять ну он сейчас по сто будет сливать то есть тут вообще без вариантов граффити сколько там три кейса два кейса открыть фастом Нихуя, что это, блядь, наебалово. Все, нет денег, блядь. 0,15. Не, все, он, он идет нахуй. Точнее, я иду нахуй. Но я иду нахуй с МК и с Калашом. Сейчас подождем вывод. А вдруг наебалово. Просто показываю, что я, блядь, сколько денег я зарабатываю за 11 минут нахуй. Давай посчитаем. Так, ещё Калаш, кстати, дороже, чем на сайте стоит по-любому. 3,200. Заебата. И того за 11 минут я заработал 44,600 плюс 3. Того 6,78. 6, 7, 8, 9. Я даже вот читать не менее 49, почти 50 тысяч за 11 минут, блядь. Ну, не, ну, ну, изик, спасибо. Ебейший подарок на НГ. Я еще сниму сайт, если будет такая хуйня. Ну, это очень круто, реально. То есть, это прям, блядь, ну, ты пиздатый ролик. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на сайт все равно не будет. Сайт хуйня. Всем пока.